Всем привет! Вы хотите узнать, как получать дополнительные 20 тысяч рублей, затратив всего 2 часа времени в неделю? Без вложений. Вам не нужно будет вкладывать ни копейки. Вы можете начать абсолютно с нуля. Без опыта работы и технических навыков. Метод заработка настолько прост, что может справиться любой новичок, даже с минимальными знаниями компьютера. Без сложных терминов и запутанных схем. Процесс работы построен на том, что вы просто повторяете все за мной по шагам и получаете результат. Что может быть проще? Меня зовут Евгения Волобуева, я мама в декрете, которая мечтала найти дополнительный заработок в интернете без обмана и лохотрона. Мне хотелось найти честный и простой метод заработка, чтобы не пришлось обманывать людей и не сидеть целый день за компьютером. Мне удалось найти такой метод заработка, который идеально мне подошел. Теперь я хочу поделиться им с вами. В месяц мой доход по данному методу составляет 20-30 тысяч рублей. Это при том, что я уделяю работе всего 1-2 дня в неделю примерно по 2 часа. Выводить заработанные деньги можно на банковскую карту или на электронные кошельки. Яндекс.Деньги, Kiwi кошелек, WebMoney. Я работаю с кошельком Яндекс.Деньги. Вот мой личный кабинет. Сейчас я покажу свои выводы за последние 2 недели. Я вывожу деньги не каждый день а через 2-3 дня примерно по 2-3 тысячи рублей. У меня есть специальная карта Яндекс, в могу расплачиваться в любом магазине. Вы можете выводить деньги любым другим способом. Для того, чтобы начать зарабатывать, вам не нужно будет создавать сайты, регистрировать домены, раскручивать социальные сети, продавать партнерские товары. А самое главное, вам не нужно будет вкладываться в рекламу. Плюсы моего метода заработка в том, что для работы подходит любое устройство. Это может быть ноутбук, компьютер, планшет, телефон. Главное, чтобы ваше устройство имело выход в интернет. Метод заработка подходит для всех. Это отличная возможность для пенсионера получить дополнительный доход к пенсии, студентам – прибавка к стипендии, а домохозяйкам и школьникам – деньги на ежедневные расходы. Без возрастных ограничений. Неважно, сколько вам лет и в какой стране вы проживаете. С этой работой справится даже новичок. Главное – это ваше желание. В чем заключается суть заработка по моему методу? Заработок основан на продаже простых фотографий, сделанных на камеру обычного телефона. Фотографии продаются на специальном сервисе. Вам не обязательно быть профессиональным фотографом и обладать навыками фотошопа. На сервисе продаются фотографии абсолютно различной тематики. Это может быть окружающая вас природа, красивый закат солнца, ваши домашние питомцы, еда, люди, здания, машины и многое-многое другое. Как вы видите, фотографии непрофессиональные, сделаны на обычную камеру телефона, без специальных программ и вне студии. Стоимость фотографий тоже различная, в среднем от 50 до 500 рублей. Плюс этого сервиса в том, что нам самим клиентов искать для продажи фотографий не нужно. Владельцы блогов охотно будут у вас их покупать. Почему? Потому что фотографии будут авторскими, то есть сделаны в одном экземпляре и нигде больше не опубликованы. Мой метод заработка является отличной подработкой, которую можно совмещать с основной работой или домашними делами. Я провела тестовое обучение небольшой группы. Все они получили хорошие результаты. Подробнее с их результатами вы можете ознакомиться ниже на сайте. А сейчас я хочу познакомить вас с главной участницей тестовой группы. Это моя мама Ирина Владимировна. Ей 58 лет, она пенсионерка. Ее результат за первый месяц работы 15 750 рублей. С учетом того, что она уделяла работе всего один день в неделю по 2 часа. Скажу честно, что никакую работу за нее я не делала. Для меня было важно понять, справится ли она с этой работой. Конечно, она задавала вопросы, мы проводили консультации. В итоге, за первую неделю она заработала свои первые три тысячи рублей. Поначалу она работала с компьютера и фотографировала на обычный цифровой фотоаппарат. Но поработав в таком режиме, она поняла, что с телефона работать гораздо легче и удобнее. И полностью перешла на работу в телефон. Результат моей мамы подтверждает, что пенсионер тоже может справиться с этой работой и получить дополнительные деньги в интернете. Главное – это желание и вера в успех. Именно мама побудила меня на то, чтобы записать обучающий курс о работе по данному методу. Она сказала, что я должна поделиться этой возможностью заработка с другими людьми. И я решила записать обучающий курс «Легкие деньги-2019». Курс состоит из пяти простых видеоуроков. В них показаны все действия по шагам. Описан мой личный опыт работы на данном сервисе. Все, что вам нужно будет сделать, это просто все повторить за мной. Я предлагаю вам пошаговый обучающий видеокурс, записанный простым, понятным языком. От человека, который прошел весь этот путь сам. Комфортное обучение. Уроки не нужно скачивать, они уже загружены на специальный обучающий сайт, вам останется только перейти на него и приступить к обучению. Я предоставлю вам личную поддержку, так как понимаю, что поддержка для новичка очень важна. Вам не нужно будет заниматься спамом и рассылками, приглашать партнеров, искать клиентов. Для начала работы вам нужно пройти всего три простых шага. Посмотреть видео уроки, короткие видео, никакой лишней информации, все только по делу повторить все на практике, ничего придумывать не нужно, просто повторяйте по шагам за мной и заработать первые деньги. Первый результат вы можете получить уже спустя 2-4 дня после начала работы. Но хочу сказать, что мое предложение ограничено. Обучение по курсу «Легкие деньги-2019» смогут пройти только 20 человек. Эти ограничения я ввожу, чтобы не создавать конкуренции ни себе, ни вам. Как только 20 человек оплатят обучение, я закрою продажу курса на этом сайте. Я не обещаю вам золотых гор и огромных заработков. Реальный доход, который вы можете получить, работая по моему методу, примерно 20 тысяч рублей в месяц. Да, пусть это не так уж и много, но это реально. Подумайте, сколько уже курсов вы купили, которые вам обещали начать зарабатывать с первого же дня от 5 тысяч рублей и выше. А что в итоге? Вы получили эти деньги? Хватит вестись на обманчивое обещание. Невозможно за 5 минут работы и двух шевчков мышью заработать 5000 рублей. Помните, реальные деньги платятся только за реальную работу. В свое время я не струсила и решила попробовать заработать в интернете. Сейчас у меня есть дополнительный заработок, который приносит мне ежедневный доход в среднем 500 или 1000 рублей. Если вы так же, как и я, хотите работать не напрягаясь всего 1-2 раза в неделю, Выполняя простые пошаговые действия, тогда отбросьте сомнения и подключайтесь к обучению. Торопитесь, только первые 20 человек, которые успеют купить курс «Легкие деньги 2019», пройдут обучение и начнут зарабатывать. Не тратьте время и жмите на кнопку «Заказать» под видео. С вами была Евгения Волобоева. До встречи на обучении.